Я приветствую на своем канале всех слушателей, на канале Тараторка. Сразу, заранее говорю, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, пожелания, ставьте лайки, дизлайки. Вообще я хочу, чтобы у нас с вами коммуникация она была более стесная, стабильная, да, чтобы мы с вами, как говорится, были на короткой ноге, да, или как там говорится. Ну, в общем, вы меня поняли, да. Обязательно поставьте лайк, дизлайк, опять же повторяю, да. Дайте мне обратную связь. Вот о чем я вас хочу попросить. Так, тема сегодняшнего расклада Звучит так. Какую в себе волю несете вы. Так. Какую в себе волю несете вы. Интересная, да? Тема. Потому что а, был расклад о том, какую силу в себе вы несете, а теперь воля чем вы руководствуетесь по жизни, да? что вас наполняет, вообще, как вы себя ощущаете, как вы себя противопоставляете другим людям, ну и так далее. Давайте посмотрим. Это более такой эзотерический у нас сейчас расклад будет, так что кому интересно послушать, оставайтесь с нами. Итак, ну тут смотрите, у меня сразу две карты выпадают. Первый вариант, второй вариант, третий, mm. а, четвертый тоже две карты, напросились, напросились, так, все, надеюсь, вы выбрали, как обычно тайм-коды все указаны будут, М -м -м, можете выбрать несколько вариантов, не воспрещается. Ни в коем разе. М -м -м. Возможно, что-то для себя интересное узнаете. А мы начинаем. Первый раз я вас приветствую. Вау! Какую волю себе вы несете. Какие сильные карты, вы посмотрите. А что иметь? Прям, видимо, кому-то было очень важно на этот расклад попасть. Судьбоносный вариант выбран для себя. Так. я могу сказать о вашей воле? Вы человек м -м сильный волей, человек, причем очень открытый миру, его новым совершением. И вы любите этот мир на самом деле. Какой бы он ни был, да? И Несмотря на то, что вы достаточно лояльны, да, сами по себе человек, да, тем не менее у вас есть внутренний стержень, который отделяет зерна от плевел. Вот есть у вас внутреннее такое какое-то, э, установлен, предустановлен фильтр, да, у вас э, от всякого дерьма, да. То есть, э, возможно, вы родились в такой семье, где, в принципе, с вами не, а, не рассусоливали да, родители, о каких-то простых вещах, как сейчас любят писать в методичках различные психологи, да, о том, а, как воспитывать правильно ребенка, а, что нужно закладывать в его воспитание, чтобы он там вырос адекватным, сильным, здравомыслящим и вообще добивался всех там. А, поставленных задач и так далее, да, у вас все это было уже заложено при рождении. Вот такая у вас душа, да, а, и вы на самом деле человек опережающий в некоторой степени, да, свое время. Ну или а, ваше окружение а, всегда удивлялось, особенно, да, вот когда вы были маленькими что вы как-то здраво слишком для своего возраста а, оцениваете какие-то ситуации, а, какие-то вещи, да. А у вас внутренние ценности всегда они с вами были, и вы их всегда придерживаетесь, что немаловажно. У вас есть вот это вот а, чувство равновесия. Есть какое-то духовное чутье, и вот этот стержень, и вот это все вместе, оно вам позволяет добиваться каких-то действительно невыполнимых задач, да. То есть там, где черт ногу сломит, как говорится, да, вот для вас вообще будет ну, как два пальца об асфальт. Вы не, скажу, что самый многословный человек, да, в своей среде. Вы очень собраны. Вы как-то немножко в себе находитесь, внутри, да. Вы не любите конфликты. У вас а, все просто, да. Если вам что-то не нравится, вы просто не будете это воспринимать в каком бы виде, вам под какой обёркой бы это не втюхивали, да. Например, если на работе вам начальник пытается вдолбить что-то, да, но вы внутренне осознаете, что, ну, это... вас просто хотят эксплуатировать, да, незаконным способом, вы, как бы, не будете просто тупо, как, не знаю, как овца, да, следовать вот это в стойло, где вот в загон вот в этот, да, где все остальные а, сотрудники, вы, вы не будете идти на убой, да, грубо говоря, как вот эти, как вот, а, если мы тему фирма да, дальше продолжаем. Там же есть какие-то загоны специальные, куда вот фермеры отправляют на убой скотину. Вот вы, да, вы можете в этом, в этой, как бы, в этом стадии а, находиться, но это не говорит о том, что вы попретесь, как и все остальное стадо баранов, да. У вас всегда есть свои э, соображения на любую ситуацию абсолютно. Спорную, неспорную, то есть, да. И оно отражается в ваших действиях. Вы не будете скандалить, там, пытаться как-то обуздать другого человека, да, с его суждениями, там сказать. Слышь, дорогой, да пошел-ка ты так-то, так-то. Нет, вы просто как бы молча сделаете выводы и пойдете дальше. Вот в этом вам вообще не змей в себе. Что называется, так. У вас очень сильная воля, и, кстати, вы можете притягивать какие-то благоприятные события для себя, да. Э -э, часто может быть. Э -э, так что вы о чем-то подумали, да, незначительном, возможно, вам покажется на первый взгляд, но через какое-то время у вас эта ситуация проигрывается. В Вашу пользу, причем можете найти какие-нибудь, не знаю, ну, если так уж прям минуты, ну, не знаю, деньги там, заначку какую-то, или, например, вам кто-то что-то нахамил, и тут же, знаете, этого человека, не знаю, там, окатила машина, и он там испачкался. А перед этим он за долю секунды, ну или там, не знаю, за пару часов до этого вы видели, как он там лощенный, одетый, с иголки, да, как-то, не знаю, звездел про вас. Поэтому вот что-то такое у вас есть, у вас сила намерения, вот, да, Но ваша воля, притягивается непосредственно. Я бы не сказала, что вы вообще, э, э, как бы сказать, малообеспеченный человек. У вас как-то, знаете, вы можете, в принципе, не работать, и деньги у вас всегда будут водиться... Как-то любят они вас. Конечно, они могут не задерживаться, но если вы бы, допустим, захотели, не знаю, стать миллионером, в принципе, для вас это задача выполнимая. Но вы не тот человек, который не в деньгах счастья, что называется. А? Вот такой вот человек. Но при этом деньги у вас всегда водятся. На какие-то свои хотелочки у вас ресурса хватает. Не вы так, ваше пространство вам будут эти ресурсы подкидывать. Что еще? Ну, вообще с вами ссориться невыгодно, в принципе, бывает. Люди. И это не из-за того, что вы там крепко словцов след про себя, да, скажете. А, ну, просто как-то подсознательно люди некоторые чувствуют за вами. Силу, да, вот, вот аура у вас какая-то особенная, а другие, да, например, более такие низкочастотные люди, они, <связать> Я извиняюсь, они, знаете, сразу у вас врага видят подсознательно, они агрятся на вас, они пытаются как-то, знаете, из-под ковырки что-то вам такое там, ну, такое сказать неприятное. И по губам получают за это на самом деле. Вот. В принципе, что еще могу сказать, даже если вы с завязанными глазами будете идти по жизни, вас все равно дорога выведет туда, куда надо, потому что у вас есть внутренний вот этот ориентир вашей воли. и куда бы вас жизнь ни завела, вы не потеряетесь. и вы не будете умирать в безызвестности. Что я могу вам сказать? Вы можете быть лидером, но я бы не сказала, что вам оно надо. Вы более, больше такой человек, который вот в духовном плане предпочитает развиваться, да? не отсвечивать сильно, чтобы не привлекать внимания, ну, потому что вам не нравится лишнее внимание в свой адрес. Вот. Еще часто вы можете видеть вещи сны. Да? Сны эти могут вам помогать в чем-то. Дежавю какое-то у вас постоянно может быть. Что еще, что еще? Ну, что я могу еще сказать? У вас, на самом деле, очень структурированная душа. И она очень э, древняя. Ну, если по нашим зем земным меркам да, говорить, это очень древняя душа у вас. Из, глуби... из глубины веков, но даже неземных, так бы я охарактеризовала вас. Сильно углубляться не будем, у нас еще три варианта. Надеюсь, я вам что-то интересное о вас рассказала. Подписывайтесь, кого как что проигралось, а мы переходим к следующему варианту. Второй вариант, я вас приветствую. Какую волю в себе несете вы, двоечки, железная леди, серый кардинал? Не знаю насчет а, в принципе, но на данный момент по карте я могу сказать, что сейчас вы находитесь в, Холодное холодные здравомыслие. То есть у вас эмоции на втором плане сейчас идут. Разум на первом. То есть он, и он полностью в расслабленном состоянии, но при этом как бы собрал. Есть... Надеюсь, вы меня поняли, да, что я имела в виду. Давайте посмотрим. Смотри, у нас тут вообще а, Чумед, я нормально карты раскидала, если что. Но, видимо, тут необычные люди собрались у нас, да, на этом раскладе. Угу. Маша. воля, да? Ну что? Вы явно не в пораженческом состоянии да? Но тем не менее оно как бы Ваше сердце Ваша душа была немного Слегка порезана Какими-то Неоправданными ожиданиями О поступках других людей Я бы так, выразилась тем не менее, вы не разочаровались в этом мире. И еще, возможно, что вы а, открыли в себе какой-то новый талант. Начали познавать себя, да, а, за счет вот этой ситуации. Душа у вас на самом деле очень многое пережила. Болезненного опыта. Из чего следует, что вы пожинаете хорошие плоды. Ну, вы находитесь в состоянии покоя, я могу так сказать. Вы победили своих бесов. без, ну, не бесов, скажем так, своих внутренних врагов, вы обуздали сами себя, вы полюбили себя такими, такими какие вы есть, Ой -ой -ой. А, и при этом научились выстраивать некую, а, некую... траекторию поведения, при которой вас невозможно задеть, да. Вы научились себя защищать изнутри. То есть вы перестали открываться, оголяться там, где это не следует. Да в принципе для вас это уже не является чем-то чем таким не имеющим. Значение. Вы постоянно наготове. При любой атаке вы всегда будете наготове. Вот так вот я могу вас характеризовать. Вашу волю. Ваша воля, она достаточно м -м, стойкая, не воинственная. Ни в коем случае я не хочу это слово употреблять в вашем отношении, в отношении вас, потому что... Вы уже пережили, вы уже выросли из этого, да? Вы полюбили себя и приняли, выросли за счет каких-то своих неудач, да? Та наивность ваша, она прошла, и вы повзрослели. Но это не сказалось на вашем единении с миром, да? Вы конечно, безусловно, научились себя защищать, и вы правильно сделали, что что еще тут я могу сказать? Как-то теперь от вас отскакивают все эти проблемы. К вам тянутся люди за некой таблеткой, да, что ли, вы вот э, своими советами даете вот эту таблетку от всех болезней людям, но я бы не стала вас э, э, как бы объяснить я бы сказала, что да, действительно страждущим, нуждающимся э, тем людям, которые умеют быть благодарными, имеет смысл помогать, да, таких Вопрос. Ну, на самом деле лучше, конечно, чтобы человек, каждый прожил свой опыт самостоятельно. Вы свой опыт прожили и выросли. И, и я считаю, если вы никаких а, плюшек не получаете за свой опыт, да, за свои знания, а, только помогаете, ну, вот этот односторонний обмен ну, для вас, ну, как бы не имеет смысла. Если люди не готовы как-то благодарить вас за это, то нахрен они вам вообще нужны. Просто, как бы, скажите ему, а, дик ты другого человека спроси, да, а мне не трогай. Потому что это все вас будет отвлекать. Постоянное пережевывание того, что вы уже о, съели, ну, как бы, и не прибавляет вам да поэтому живите дальше и не, не надо как бы быть слишком добрым человеком в отношении вот этих нахлебников да так в чем еще ваши бы на самом деле в этом состоянии покоя лучше дальше продолжать находиться потому что вот этот дисбаланс он конечно вас ввергает какой-то ну как бы в какую-то регрессию некую потому что по карте дьявола да вы можете в дуальность перейти ну мне кажется для вашей воли, высокородной, высокопарной, да, тут, мне кажется, это будет лишним. Потому что а тех результатов, которые вы добились в саморазвитии, достаточно, чтобы идти дальше. И поэтому я бы хотела, чтобы вы не падали духом и держали волю в кулаке, и продолжали идти, а, любя этот мир, да, а, и взаимодействовать, и, и, взаим, ну, да, и продолжать взаимодействовать с ним на вот этой ноте. Потому что, ну как бы, отрицать а, какие-то вещи, да, или уходить в какие-то низкие а, вибрации, это... Конечно, приносят результаты, но они, как правило, скоротечные, и после них последствия очень сложные. Поэтому лучше придерживайтесь той высокой планки, в которой вы уже находитесь, и идите дальше. Вот, конечно, иногда бывает накатывает, да, но вы справитесь со всем. Вот реально, вы реально справитесь. Не падайте духом. У вас внутренний стержень, он, не знаю, на десятерых его хватает. Поэтому вот не разбрасывайтесь своим вот этим вот, своей энергией на недостойных. Так что я советую вам, как в первом варианте, да, быть стойком, быть колосом и добиваться более высоких целей, чем впадать в регрессию. Да? Тем более, на самом деле, у вас еще очень много чего предстоит в духовном развитии. Да? Вы высоких можете результатов добиться уже сейчас. Поэтому. Не впадайте в ныне. Вы реально крутой человек. Так, ну ладно, сам я пока закончу. Я надеюсь, я вам чем-то помогла. Второй вариант. Хочу услышать вашу историю. А мы переходим к третьему варианту. Третий вариант. Приветствую. В чем? ваша воля, какую волю вы несете в себе внутри, да? Я смотрю, меня выбрал человек э -э -э очень молодой, да? Очень молодой человек меня сейчас э -э смотрит, э -э слушает. Э -э так вот, что я хочу вам сказать. Студенты а -а -а. или не студенты уже, но люди, которые М -м до 30 лет, да? М -м не впадайте в в... в уныние вы найдете свою нишу. Вы сейчас находитесь в какой-то депрессии и хотите, чтобы вас обняли, понежили, сказали, какой вы замечательный, бедный, и что все вокруг вас козлы и, и все такое, да, что вы приложили массу усилий, но никто вас не оценил. Это все понятно, но... Из-за этого не стоит да, тратить свои ресурсы на вот это вот самобичевание. Да. Просто поменяйте то место, которое вас приносит, ну, которое вас в это уныние да, тянет. Поменяйте то место, где вы чувствуете себя дискомфортно. Это может быть место учебы, место работы. Это могут быть отношения какие-то такие непонятные, ни рыба, ни мясо, да? а Какие-то абьюзивные. Где вы находитесь в какой-то зависимости. Вот тут что-то вот вообще диссонанс конкретный. Я тут от этого в шоке. Но на самом деле для вас это, конечно, трагедия, но она не на всю жизнь. Вы же должны понимать, что Наш век технологий нереально всю жизнь в этом варится. тем более, если вы слушаете расклады Таро, да. И зашли на мой канал, выбрали этот вариант, и вам он резонирует, встаньте с колена, пожалуйста. Потому что, ну, вы же реально человек-то такой перспективный, и вы же это знаете. Несмотря на то, в какой среде вы находитесь, у вас а, в голове куча идей. Реально. Вы их не просрите, вы запишите их куда-нибудь, не знаю, заведите блокнот, что-то такое. И вы попробуйте воплотить так, а, как вы хотели бы, а не так, как вам навязывают. Тут, кстати, может быть идти тема <свы> юных специалистов, да, которые ну, в силу упадка нашего образования, да, а, приходит в уныние, да. Тут вот это, я прям чувствую вот это ощущение отягощения. Давайте выт... вытянем. Ой, у, вас же, у вас же идеи через краю бьются. У вас столько... Тут меня смотрит человек, который, ну, ходячий, просто... Какой-то ходячий колодец с идеями, с интересными, то есть инноваторскими очень даже. Человек будущего. Просто этот кризис надо пережить. Для вас это опыт, опыт, который будет полезен на протяжении всей вашей жизни. На протяжении всего вашего восстановления зрелости, да. Вот этот упадженческий ваш дух, его надо срочно взять и поднять. Как хотите, это сделайте, но сделайте. Потому что негоже такому. Как бы объяснить? Не гоже вам, как конструктору, каких-то генератору вот идеи, да, за счет которого наш прогресс развивается, да, цивилизация начинает улучшать свои технологии и так далее. Негоже вам, представителю такого чинного э, сословия, да, э, падать духом. Вот реально, у вас воля сейчас все бросить и ничего не делать. Чтобы все от вас отстали, вы под идеалка залезли. Не надо, еще раз говорю, возьмите себя в руки. Ноги в руки, да? Руки в ноги. Вы сильные, у вас хватит э, мозгов сделать по-своему. Ни от кого не зависит. Да, это может быть громко звучит, но на самом деле это реализуемо. Тем более в наше время технологии, -мо, ну вы что? Хватит самообичеванием заниматься. Это непродуктивно. Вот. Идите в свое дело, собственно. Не знаю, чем вы занимаетесь, но ваше занятие, ваши идеи, они реально ну, такие прям опережающие время, на самом деле. Ваши идеи, они нужны этому миру, вы нужны этому миру, так что не падайте духом. Если вас гнобят, чморят или еще что-то делают, меняйте нахрен всех этих э, немощных да, людей. Меняйте на ваших же э, сторонников, на таких же, как вы, у которых уже, возможно, был этот опыт, который поделится с вами и помогут вам реализоваться. Вот о чем я хочу вам сказать. Пора менять это место на другое. Так, третий вариант. Надеюсь, я вам чем-то помогла. Пишите свои истории. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. А мы переходим к последнему варианту. Четвертый вариант. Для вас Какую волю в себе несете вы? Четверочки. состояние ни рыбы, ни мяса. Что у вас происходит? Вас кто-то обидел? Кто-то вам в душу насрал или что? Чего? вы? Чё вы не знаю... Расстелились на полу и сопли растинули по всему дому. Расплескали из ведра. <свес> <свес> Что такое? Как так? Четвёртый вариант. Как обычно у меня четверки, они все такие. Если надо, им глаз. Если надо, и... Не знаю. По мордасам давать могут. Что за состояние, блин, настояние? Может, у на вас так погода действует? завода за воля такая безвольная? Да, возьмите уже себя в руки, е За вас там уже все порешали. Все. Кому надо, тот и... Того и Что заслужил, того и получил Все Чего вы цепляетесь за все это говно Реально, возьмите уже себя в руки ну, вот, Если третий вариант там Объективные какие-то вещи ну вы уже просто В депрессию себя обгоняете Уже какая-то крайняя стадия вы уж это Мозги проветрите Дом проветрите. Мусор соберите, уберитесь. Вместе, вместе с теми людьми, которые вам насрали. Душу. Вас там вообще-то счастье ваше ждет. Вы чё? Вы что, раскисли, ребят? Хорош херней заниматься, реально. Вот они локти будут кусать, когда вот это все говно, вот это вот э, по лицу размазано, то, что вы сами себе намазали, да, Вытрите, умоетесь, умоетесь, и дальше пойдете к своей новой любви, э, к новой жизни, перспективным каким-то достижениям, да, М -м лучшим людям и все такое. Они там удавятся, понимаете? Вы вот этим вашим э -э состоянием мужей и... Своих недругов наоборот как бы да, подпитываете. А вам наоборот нужно сделать. Красиво, охрененно выглядеть и смотреть на них с высока. Вот и все. Вообще не думайте ни о чем таком. И тогда они шею свернут и позвоночники переломают. Так что... Что-то тут вообще, конечно. У вас реально на пороге новая, охеренная, в хорошем смысле, жизнь. А вы что-то сидите, тянете кота за яйца? Хватит тянуть, отпустите. Что-то у меня прям четверг сидел. Давайте, давайте. Там уже процесс запущен, понимаете? Все просто так не делается. Значит, вам нужны были эти перемены, а тем людям нужно было и их наказание. И они его получат. А у вас все должно быть забись. Поняли меня? Хватит хернёй заниматься. Ну реально. У вас уже заждались. Ну сколько можно ждать? Там уже и, и деньги, и цветы, и новая любовь, и, и, я не знаю, прекрасная работа, охрененные люди, ваши единомышленники, все-все. Чики-брики. Хватит хернёй заниматься, реально. Четвертый вариант. Давайте, упаднические настроения свои выбирайте, пожалуйста. Негоже моим подписчикам. А, размазывать реально сопли на кулак. Уже все, хватит. Поплакали. Вот реально, сразу забудете отпустите, как только в новые пойдете. Вот, вот реально, вас там заждались уже. Ой. Желаю вам всего самого вкусного, классного, дорогого и самого здорового. Uh, Все. На этом я с вами прощаюсь. До следующего видео. Подписывайтесь обязательно. И обязательно напишите мне вашу историю. Как, что и почему. Все. Жду. Всем пока-пока.